Как? 122.1 122.1 Я вас ознакомлю. Так что вам уже понятно А 251 тебе ничего, папа не говорит? А 251 говорит Ну так а что ты мне хочешь 122 или 122 какой? 122.1, да 122.1, это уже вырок, ты что? Я тебе говорю, покажи доказательства. Субъектам правопорушения, эти статьи, ну вот, пожалуйста, знакомьтесь. Субъектам правопорушения, эти статьи, да, есть да, да, кто? Да. Особа, которая водит транспортным средством, если она не становится неимше, все. Это власть, что у нас кошек? Ласка, еще раз говорю, читайте, 200... ласка, вы ты Я меня слышишь? 251. -ю. Ты знаешь? Будь... Не ты да, ко знаю, мне телефон. Будь ласка, будь ласка. Mm -hmm. Я мне тыкаю. То бишь ты хочешь сказать, что ты этой статьей оперируешь? Нет, есть ще двадцать другого, есть еще четырнадцать. Прим. Два. Будь ласка. Хоть шось прочитаешь. Четырнадцать прим. 2? Ну, вот а ласка, я почитаю. читаю законодательство каждый раз, ты ласка. ходишь разводишь людей на постановление. Будь ласка, цей закон говорит, закон, он принял вековный народ. Когда? 1 сентября, 1 сентября. То, То бишь неважно, без указов ты можешь привлечь водителя. Без указа, автомобиль припаркованного. То бишь ты устанавливаешь, ты хочешь по а ты как парковщики хочешь сделать? Да нет, дружи, не с, с этим не пройдет номер. Э -э, покажите человеку видео, где он нарушает правила дорожного движения, а именно пункт 15 правил дорожного движения. Хорошо, если вы хоть кто-то будете в этой э -э предложении представителям. Да, скажите, покажите мне, пожалуйста, мое видео, моего правонарушения. Но его нету, я, я сам понимаю это. Ну все. О чем речь у нас будет идти дальше? А то посмотри, раз, разводят тут людей на постановление. Ходят, не чтобы говорить, уезжайте отсюда, так нет, вы постановление и херячите. Только при этом ваши сотрудники нарушают и, блядь, не хотят нести ответственность за это. Никто из вас не хочет нести ответственность. При этом сами ходят под законом... Интересно будет, продолжим нашу дискуссию. И по идеали, записывайте на прокурорсную Обеспечение безопасности дорожного движения зафиксировано в автоматическом режиме, та запрещенное право на стоянки, паркування транспортных засобов, зафиксированный режим его записи. Вы что, читаете? Вы 14 вам читаю что вы не читали. Я вам читаю, погожный купал. Ты скажи, ты, так, ты вообще понимаешь, что так ты так Смотри. Будь на... ласка, у вас есть какой-то э, э, ступень какой-то может вы подсвечить адвоката? Вот, ласка, шо он покажи. Ты меня не слышишь, я, я тебе говорю двести пятьдесят первого. уже не будете постановление выносить? Вы значит умнее. А ты, наверное, дурнее. У него планшет, вы разумеете. Он разглядывать, разглядать. Он там в все разглядает. Вот что вы мое, мое право. Послушай, разглядать? пожалуйста. Это вы Послушай меня, пожалуйста. Где закон? Смотри, Мой я припарковался следует. под знаком 334. Ну, У тебя есть вся возможность меня Выповедаете. штрафовать. Выповедаете. но при этом мы встретимся с тобой э, в суде, Молодец. в управлении. Молодец. И ты вот эту дичь будешь втирать адвокату. Представьтесь, а пожалуйста. Не Нет, я вы не могу. Не могу. Не Зачем? Но зачем? Если у меня есть мой вы защитник. Сделать, да? А ты сможешь себя сам защитить? Почему вы, кому вы, позволяете, ну, вы, с... интересы Почему вы себе позволяете вы превышать служебные полномочия? Я не... я... Я... Я... Нет, а да Я говорю, нет, ты ходишь и а разводишь вы, вы людей. Думаете, Послушай, на Орла да, да, давить не нужно, понял? Сами, сами я знаю законодательство, получше тебя. Вот твой нападник, по-моему, умнее, он понимает, что это по нам ты лепишь. Вы зараз только на звездовое посвящение, можно ваше а, побачить? Послушайте, а, пожалуйста... А можно, можно вырезать его посвящение здорового ролика, приедите за посвящение? Нет, <священную> да зачем? Надо, э -э Мальцев Олександр Сергеевич, <священную> все, спасибо, Мальцев Олександр Сергеевич. Пойди, подучи, по... извиняюсь, пойди и э, нормативно-правовые акты, я вам, и потом водителю разъяснить, что вы жодного раза не читали СМИ на до законного. Надо читать, подучить нормативно-правовые акты и все нормально. Да, представьте себе, но при этом еще водителю показать его правопорушения. То, что ты ему говоришь, что он припарковался и он евлазный, как, это еще не едок. Я не говорю, Ты вообще только, ты понимаешь, что ты мне только что читал? С порушением все, а с чего ты достатке. взял, что это он его припарковал? А там по закону прочитай. Что по, по закону? Прочитай это по закону. По какому закону? По Если какому закону? По какому закону? Я могу вам сказать, но понять за вас я не могу. А 251 вас, а? что не нужно получается? Я могу оценивать доказательства за угодно. 252? Я, я могу их за я могу разглядеть справу, но вы не понимаете. А ты а вообще разглядываешь справа? Вы не можете вообще разглядеть эти статьи. Вы не читали, не хотите читать. Вы хотите только снимать видео на ютубе. Тебе а жаба давит? Не нет, Тебе завидно? Нет. Так, а чего ты мне говоришь? Когда вы помогаете людям, чтобы им правильно допомагали, а не так, как вам хочется. Згідно, как вы помогаете, помогаете згідно закону, а не так я вам заманил. Еще раз. Прочитаете тебе... КУПАП и помогаете. Да Та не тарахти, тарахти блядь, что ты тарахтишь? Не бойтесь. Да вообще посараю я тебе объясняю, 251, -я, что не нужно получается? Ваши видео смотрят дети, вы понимаете? Дивляться да дети. я запикиваю все, что ты паришься об этом? А ну вот. Ты не парься, там где мат, там пиканье я вообще... Даже пикания нету, понимаешь? Все, доброе, я захочу То бишь ты хочешь сказать, вот так вот ты ходишь и вот это вот Привлекаешь водителей без либо кожу, каких доказательств, стираешь вот эту вот дичь, дичь, что, дичь, что типа вы поставили так, сюда автомобиль. Там... Вам не, не разумеется, будь ласка, Там... здесь своим адвокатом, чтобы вы разумели, раз и навзав... хорошо, хорошо, иди выноси мне постановление. Мать его так. Иди. Иди, выноси мне постановление. Зачем оно надо? Не-не-не-не, я же, я же, вот 100%. смотри, да вот, припаркован автомобиль, вот там вот. Иди, я покажу <плотворь> тебе, иди, я тебе покажу. Опять какой-то бля... Этот... бляхомуха, да. Не <свес> завязано. <свес> <свес> <свес> пошли, пошли, <свес> не я, я говорю. Не треба мне Так подожди, я тебе, я тебе показываю на правонарушение. Ты не реагируешь на него. Ты понимаешь, что ты 1395 нарушаешь? 13 что? 13,95 13, могу быть инструкция А я тебе что сказал? А что, тебе что вы мне говорите, чтобы я выписал Что ну, мне да, что-то что неправильно В смысле неправильно? Что-то в этом не совсем правильно, да? В смысле, но ну, есть правонарушение? Mm -hmm. Есть правонарушение? но ну, я показываю на правонарушение Есть автомобиль, я знаю даже владельца автомобиля mm -hmm. У меня даже видео есть, как он паркуется здесь Есть видео, да? Конечно, есть Можете предоставить? конечно прорезать справа я все предоставлю